Посмотрим, а что за миссия вообще будет. Твои стаи готовы. Вторжение в Августград начнется по твоей команде. Красивый город был. Пока его не разнесут. Керриган, что ты натворила? Тысячи людей погибли ради твоей мести. Их кровь на твоих руках, Арктур. Все это началось из-за тебя. Я вершил страшные дела ради великой цели. И я буду делать все, чтобы защитить человечество от чудовищ вроде тебя. Слова твое главное оружие. Но сейчас они тебя не спасут. О, у меня есть разное оружие, Керриган. Я всего лишь хотел попрощаться. Наши И какое же у него оружие? Несут Тираны используют всеразрушитель. Он поражает наш общий разум, разрывая нас изнутри. Оля быстро убивает любого зерга. Понятно. Слушайте меня все. Силы Доминиона вот-вот начнут атаку. Они пытаются отвлечь нас от атаки на пси-разрушитель. Да, и мы сделали вид, что купились. Загара, ты управляешь Роем, будешь держать центр. Стуков, прикрой основные силы слангов. флангов. Дихака... От тебя зависит все. Это устройство использует вашу псионную сеть, но я не вхожу в нее, она мне не нужна. Именно. Собирай свою стаю. Надеюсь, у него там не изначальные зерги, потому что ими управлять мне совсем бы не хотелось. Наверняка они слабее тех юнитов, которые у меня. Да нет, конечно. Посмотрим, на что способен твой пси-разрушитель. Минск. Вол. Рой несет большие потери. Ни хрена себе. Ушел, это вот этот тебе пси-разрушитель просто разнес мои войска. Дихака. Это центральный узел пси-разрушителя. Устроим ему аварийную остановку. Эти энергетические узлы служат для увеличения дальности действия пси разрушителя Уничтожь их, и поле на некоторое время прекратит действовать. Это поле не опасно для меня. Я уничтожу эти Одним дехакль, энергетические получается. узлы. Ну, как только поле будет отключено, Рой сломает такие Значит, пора действовать. Так, что дехак ты умеешь делать? Дихако может запрыгивать, но стоп и спрыгивать Я с ним. Нет, Я не может, да? Следую. Излечение. Да. Ну пока давай, в общем, в атаку. Что это за существо? Моя. А, это что-то какой-то шаттл, что ли? Шаттл Дискавери. Это понимаю, мне даже его ломать-то не нужно было. Но тут есть кристаллы, я так предполагаю, что все-таки у меня база будет. Просто надо сначала сломать вот эту вот херню. И потом уже начать нанимать войска. Так что это такое, я что-то не пойму. Ну да, это какой-то был шаттл. Окей, я вышел из о, зоны шей, действия шей, этой херни. Иранская машина где-то сверху. Я уничтожу ее. Да. Это было Здесь быть этого не сложно. Смотри-ка, неплохо не прибивают к Отлично, Я должен идти, собрать свою стаю. Мы вернемся и уничтожим следующий узел. Поле разрушителя больше не действует. Ну понятно. Подготовьте yeah. улик к сражению. Си-разрушитель перенаправляет энергию. О! Поле скоро восстановится. Сразу два ули Держи меня в курсе, Иша. Пришло время сокрушить доминион. Это говорит о том, что битва будет, похоже, очень жаркая, раз уж два ули Так, ну давайте пока нанимаем, конечно, рабочих. Нужно больше минералов. Воу, нихрена там база. Так, вперед, Ну ты, конечно, молодец, что такая уверенная. Но я-то, блин, что-то не знаю. Столько войск. Надо хотя бы, да, каких-то еще этих юнитов дополнительных нам подкинуть. И слизи сюда еще тоже было бы неплохо. Сейчас пока что ресурсами занимаемся. Так, какое мне надо строение? Мне надо строение... Пещеру Ультралиска, но надо еще сначала в улей превратиться, да? Короче, надо достаточно много чего сделать. До включения поля 5 минут. но ну, я думаю, за 5 минут мы сейчас успеем все. Тут у них есть еще одна база, надо ею в первую очередь завладеть. Так, Отлично. Эй, -э -э, какого хрена тут происходит? Ну-ка стоять. Месть Нам нужно так, давайте в атаку. Ладно. Ух, ты смотри-ка Это... Это... не хватает Нам Все так рабочих надо туда. Увидит? Да, увидел, сказать Вот так вот это. Фанчик сюда Это... почему отступить кули Это... что я не понял прикол Что все их не базы ломаем Блядь, там еще у них блять так стоит так ладно уходи кэри ну, не успеет наверняка понятно ч ⁇ я не успел значит я проиграл сегодня ты и твой рой в последний раз угрожаете человечеству или нет я отвел арой назад, теперь твой черт. А, типа это нормально, да? Стая готова уничтожить энергетический узел. Наши а, я одновременно этим и этим управляю. Так, тогда давайте Моя сюда все. Это устройство источает огонь Ой-ой-ой, уходи, Дихак. Блин. Так, сложновато управлять одновременно этим этим. и тем. Так, давайте там мы, кстати, базу поставим. Как я хотел. Вот так здесь сделаем. Так, вы, ребятки, сюда идите только. Так, Дихака, иди собери газик. Угу. Так, здесь давайте-ка мы строим. Так, а, это не те, которые могут, да, проходить? Блин, С -с -с -с -с -с -с -с. <форщик> немножко ошибку допустил. <форщик> так, давайте дальше продолжайте. Я вижу, там пришла армия. «Тревога! Рой не может противостоять энергии. Поле разрушителя. Нужно отступить. Подошло к упоминанию изначальных зергов. А, слушайте, а они все-таки могут проходить или что? Я что-то не пойму. Они могут проходить, но походу у них ХПшки сниматься будут. Да, у них ХПшки, наверное, будут убавляться сейчас. Или нет? Да нет, все-таки. уже блин дихаку умер как он умер как как он мог умереть он прямо вот только что был живой че это за хрень то вообще Шесть. офигеть вот это он дохляк подошло подкрепление Изначально... все все зерк... пошли быстрее в атаку уже. а там танк стоял наверху я его не заметил это не враг атакует, это уже херня атакует одного пули. Да. Так, Дихака даже у меня, он паркуром занимается. Паркур! Чем ты, <связь> Че ты занят? Всякой херню, блядь. Да. Давай, ломай. Успели. Ой, и тут еще газик, газик, газик. Газик успел, отлично. Ну, отлично Так О, да, сейчас ультри наберу. И давайте надзиратели еще Офигеть, сейчас будет у меня армия вообще огроменная Так, давайте пока что отразим атаку этих дерьмоедов ребята готовы вы готовы дети да капитан я не слышу сейчас вам будет нахуй весели о да ультри сколько пришло о боже мой экстаз сейчас будет экстаз просто В атаку успеваю убивать, но он же сам умирает. Войска, так, надо одну королеву хотя бы сюда вот накинуть. Время и еще одну королеву сюда накинуть. Или это одна и та же? Одна и та же королева да. получилась. Так, давайте сюда. Там собачка ломает. Твоя королева слушает. Так, все. Пошлите в атаку. Что это такое тут? За говнище? Так, слушайте, там где-то батл крузера слышал. Ага, где-то, где-то. Вот он. Так, подождите, подождите. Все, идем в атаку. Ооо. Суть, смотрите, какие они... Блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин. Сейчас упадет все равно на кого-то. Еще и дохрена войска потерял. Отступили. Ой, давай войска-то не отступили, я смотрю. Войска, ну понятно, все, короче. Войскам триндец, короче, понятно. Так, ага, тут у меня войска. Да? А, как Дихак умер, а что-то даже и не понял это. Будет ну, хотя бы ультра выжил у них радует. Так, весь Виспена так мало? Виспен, потому что не добывается у меня практически, вот почему. Так, ну все ясно. слушает. Так, вы, ребята, давайте наступайте. Это что такое? Вау, два маленьких дихаки? Ай, блин. Я этими войсками управляю. Ой, что-то вообще какая-то жесть происходит. Так, так, так, возвращайтесь, возвращайтесь, возвращайтесь. Потом. это типа они за то, что там потихонечку уничтожаются мои споры, давайте еще раз маленьких дихак поделаем, ну, кстати они тоже могут лазить, тоже паркурить умеют ребята, нет не умирайте дихаки мелкие. Так, я смотрю, тут он прислал свои мотоциклы. Мотобайки. Очень зря это он сделал. Еще одного давайте сюда. И еще одного. Еще одна группа изначальных зергов на подходе. это что такое? Типа супер-босс. Чё-то нихрена он не умеет, этот босс. Только изначальные серги могут выжить в этом поле. Да, это понятно. Просто мне же тоже надо атаковать, наверное, сидеть. Где у меня Еще. Моя задача да. выполнена. Я еще вернусь. Теперь поле ПСИ-разрушителя отключено навсегда. Мы должны во что бы то ни стало уничтожить ПСИ-разрушитель. Так. Во имя Роя. Так. Ой, у меня уже максимальное Разумеется. количество войск. Разумеется. Раз. Я этого не знал. О, Дихака. Узлы Убейте тиранов, поглотите их эссенцию. Сейчас мы поглотим их эссенцию, не сомневайся. У меня столько сейчас будет войск, что нужно будет поглотить эссенцию абсолютно всех тиранов. Время пришло. Так, Дихака, правда, иди сюда. Эссенцию на все хватит. Так, тут газок, отлично. Ой, жесть, сколько у меня Это войск. Я. я думаю, мы сможем прорваться этими войсками, если они Наша опять ядерку, конечно, не зарядят. Потому что ядерка делает так, что Все мне просто нет возможности сразу же атаковать всеми войсками. Служит. Приходится отступать. Ёб мать Это просто жесть Так, вы, ребят, Син, это не сдержите уж там Прям не нападайте на базу их Видите, какая хрень происходит Че там, развитие это закончено, нет? Нет еще И тут тоже нет, да? Я думаю, может дождаться, пока развитие месторождение закончится. Месторождение месторождение. Так, ну давайте долмать пока эти казармы. У него все войска оставшиеся есть еще какие-то. Все, улучшение завершено, и второе сейчас тоже завершится. Давайте в атаку. Я защищу от тебя человечество керриган я сомневаюсь в этом очень сильно сомневаюсь ди отходи он пишет когда пришло вдохновение так себя назвать стратег ну в общем то когда я канал создал я так и придумал себя именно так назвать Разрушите 20 с до того как ну ладно фигня вот именно тогда я себя и назвал в принципе тут все понятно я потом переименовался несколько раз но это вот именно мой самый первый никнейм был как вот сейчас Моя королева, я запомню то, что ты мне сказала, но время для разговоров закончилось. Пришла пора убивать. Ты права, Задара. Ничья другая помощь не будет столь полезной в этой битве, как твоя. Моя королева, я готова ко всему. Даже если в этой битве мы погибнем, нам уже удалось сделать невозможное. Благодаря нам, незыблемость власти Менгска пошатнулась. Теперь все зависит от самих тиранов. Но это ничего не значит для Роя. Ты права. Но на орбите по-прежнему находятся Левиафаны с матерями стаи на борту. Рой будет двигаться вперед, что бы ни случилось. И он больше не будет прежним. Ты чувствуешь, как рушатся все твои планы, Менгск? Как разваливается твой мир лжи и манипуляций. Скоро ты почувствуешь всю боль, которую причинил. Ты оказал мне огромную услугу, Дихака. Здесь я соберу много эссенций. Рада слышать. Ты нужен моему Рою. Эссенция течет. Я изменяюсь. Я все еще следую за тобой. Довольно слов. Пора заняться делом. Через час кто-то из нас умрет. Либо я, либо Менгск. Если я выживу, мы сразу отправимся на поиски Амуна. Падший Зелнага. Существо, обладающее немыслимой мощью. У нас нет шансов на победу. Тогда зачем вообще сражаться? Потому что если не сражаться, то нам останется только лечь и умереть. Сдаться и ждать смерти? Или погибнуть в битве с Богом? Мне больше нравится второе. Я с тобой. Такая улыбочка. Окей. Керриган, ну-ка, что там есть улучшение какие-то? А, ну все, я понял, да, последнее улучшение сделал. Но на самом деле Левиафан мне не сильно понравился, потому что... Но он хоть и мощный, хоть и там как бы и жизнь у него достаточно, но он не приносит большого импакта в битве. Апокалипс находится в указанной области. Нет, это тоже не очень. Я думаю, что десантный капсул можно поменять немножко было бы. Потому что мне не сильно понравился именно вот вызов Левиафана, какая-то получил шняга. Он как бы не сильно наносит большого урона и как бы быстро умирает. У него время ограничено. Все вот это накладывает свой минус.